Что происходит? Меня еще дальше выкинуло. Какого, блин, хрена? Мне очень страшно, ребят. Семхай! С вами Юджин сегодня мы с вами продолжаем играть в Сабнатика. За все 7 лет, что мы играем в эту игру... Боже мой, смешно звучит. За все 7 лет, что мы играем в эту игру, я впервые так далеко зашел. Это прям прогресс. Вот, вот он, прогресс. Самый настоящий. У нас есть Краб, Симод, у нас есть всякие улучшение У нас есть грядки и у нас есть циклоп. И мы ждем код от кают капитана на Авроре. Сейчас мы туда пойдем, мы его добудем. Мы зайдем в каюту капитана и достанем там что-то, что вообще, не знаю, продвинет нас еще дальше. Позволит нам все-таки заспидранить сабнатику. После Авроры мы с вами отправимся на остров с базы пришельцев и отправимся в вглубь. Вдоль этих проводов, которые ведут в нижние отсеки глубинные Посмотрим, что там есть, может что-нибудь Не может же быть, что они просто так там, да? Игра хочет, чтобы мы туда зашли глубоко Ведь об этом эта игра, о глубоко -шности. Итак, вы сказали, что нельзя взять Краба и Симота одновременно Я это и сам понял И поэтому сейчас, кажется, мы... Оставим Симот здесь Мы распрощаемся с ним Только не говорите Симот Что не говорить, женёк? Не говорить, что у нас сюрприз для тебя В чистого дня рождения Ого, сюрприз для меня? Да, сюрприз для тебя Иди вот встань туда Не смотри, мы его подготовим сейчас О, долго ждать? Считай до 100 миллионов тысяч Тупой Симот Миша, в целом вообще нафиг не сдалась эта база здесь Я сюда больше не вернусь Сказал ты стал очень грустный, если честно Надо все это забрать Мишку, микроскопы Ща мы соберем урожай Ой-ой-ой Жердяй, жердяй плывет аккуратней. А! Да, да, да. Мы идем, циклоп. Секунду! Я промахнулся. И еще раз. Эй, да, есть. Я теперь понимаю, что я очень тупо посадил вот эту грядку. Надо было здесь и здесь. И по центру оставить проход. Точно. Одна грядка тут. И вот как раз таки у нас три семечка есть. Потом четвертая посадим. Так, и внутренняя грядка номер два. Во, давайте еще лампионы посадим. Один лампион сюда. Красивый и лампион вот сюда. Все наше лабораторное оборудование обязательно нужно поставить куда-нибудь, где мы будем всякие исследования проводить. Нельзя поставить? Наверняка это можно в пиндюре на какой-нибудь стол. Точно нам нужно... Сделать здесь кабинет. Вот рабочий стол. К нему вот такой стол красивый. Готово? Пожалуйста. Нет. Ну, Мишку можно поставить-то сюда куда-нибудь. Нет. Кстати, вы мне советовали скрижаль отсканировать и ионный куб. Поэтому давайте попробуем, не знаю, дропнем ее. А, ее нельзя дропать. И на ход бар тоже нельзя добавлять. В таком случае вы мне, а, а, вы мне добрали. Давайте все это разберем. Пловство не нужно это все. Гоу на крабы. Кстати, у нас всего 900 метров а, глубина всего. Ни хрена себе. Однако это недостаточно нам. Здрасте, здрасте, здрасте. А, как здесь все безжизненно стало, да? Разбираем тебя. Усиление разобрать. Все окна разобрать. Ах, прощай. Здесь камера осталась, я не знаю, что мне с ней делать. Я вообще не помню, откуда она у меня осталась. А, я разбирал комнату сканирования, и этот дрон забыл туда впендюрить. Ладно, оставим. Да кто этот звук издает? Что? Это вот ты? Да, это ты этот звук издала? Да маленькая хрень. ну иди сюда. ну пошла в жопу. Теперь ты летающая рыба. Вот что, жесть, как неудобно в этом корабле. Он вообще неподвижный. Вот такой, знаете... Блин, неотесанный. Все. Стаковались мы наконец-то. Нам необходимо скрафтить модуль погружения для краба. Ну что, встаем? Итак, это что? Тихий ход. Ооо, даже так. Я плыву к тебе. Как здесь понтово рулить на циклопе? Сейчас, быстренько разберемся с каюта капитана. Каюта капитана. 2679. 2679. Открывай, блин! Да. Не знаю, что брать в первую очередь. Давайте возьмем миниатюру Авроры, терминал базы данных. Загружены данные. Штаб-квартира Альтеры. Спасательная ракета Нептун. Данный набор чертежей был разработан штаб-квартире Альтеры специально для спасения вас с 4546 б и доставки до ближайших фазовых брат. Он учитывает местную гравитацию, астрономические данные и доступные ресурсы, а также управляется ИИ. Его можно адаптировать под любой доступный источник энергии, но ему понадобится очень много. Набор состоит из пяти, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. У нас есть, это получается, спасательная шлюпка, которая нас спасет. Вот, пусковая платформа Нептуна. И всего титановый слиток, микросхемы. Это так мало нужно для нее. Мы прямо сейчас ее и скрафтим. Погодите, вот тут что-то важное. Питатель батульчик и КПК. Журнал капитана. Загрузка программы Крейг Могил, симулятор, врат. Размер, один игрок, капитан, хот-дог, холлистер. Карта Бриаль 9 Ресурсы, нормально. Вы исследуете тихое инопланетное болото, когда корабль, на котором вы сюда прибыли, взрывается. Должно быть это паукообразный похитители почек. Быстрее, что вы будете делать? А, это мы видим журнал его игры. Он, он решил вас сделать инопланетное растение. Это именно то, что сделал бы Крейг МакГилл. После нескольких часов собирательства вы нашли несколько потенциально пригодных для сельского хозяйства продуктов питания. Чем вы будете питаться? Яйца звездных нарвалов. Хотя яйца звездных нарвалов питательны, Однако жизненный цикл этих огромных космических странников слишком медленный для поддержания фермы. А кроме того, их мать сильно зла на вас. Принять свою судьбу. Крейг Могил знает, что разгневанную мать не урезонить. Вы не столько разодраны на части, сколько проглочены целиком и расщеплены. Атомы, которые вы считали собой, постепенно перераспределяются в годы текущего выживания Звездного Нарвала. Хотите продолжить? Нет. Короче, это игра, в которую мне не дали поиграть. Не, ну теперь-то с Авророй я полностью закончил. Прыжок! Ох, как хорошо, что я посмотрел, куда я прыгаю. Теперь нам необходимо забрать комнату сканирования. А, давайте заберем все улучшения и забираем тебя с собой. Так, так, так, так, так, так, так, цепляйся, цепляйся, цепляйся. Идеально подплыл. О, уже все выросло. Хм, а мне нравится. Просто можно в хлам нажираться. Теперь к базе пришельцев. А что это там такое? Капсула 2. Я не помню, мы с по-моему, не имели еще дела. Мы в мразотную зону, кажется, заплываем. О, обо а что? Слишком шумим. Тихий ход. Вот так. Очень мало шума издаем. Скорее всего, те удары, которые были, это тварь нас предупреждали. Хватит шуметь там за стенкой. Глубина 400 метров. Давайте всех известим, что мы приплыли. <звы> кто не отреагирует на это лет? по-моему, кто-то сдал звук. Кто-то откликнулся. <звы> Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, торпеда, у меня нету, сзади, сзади, сзади, сзади сзади что-то, камеры, показывайте, а мы просто чуть не въехали в скалу, окей, а смотрите, тут их целых двое и, кажется, у них романтические чувства. О, самец кальмара издает брачные песенки. Но самка не впечатлена. И я не впечатлен. Все, выходим. Не глуши мотор, Евгений, это самое важное. Как-то все зловещим стало из этого красного освещения. Тихо. А, все нахрен залагало. Не трогай меня, мразь. Плывите к поверхности? А что это я буду? Не буду я плыть к поверхности, в жопу иди. О, так, аккуратненько. Все. Масляной сок. Даже пройди в эту, Вот. Это вот сюда. КПК, голосовой журнал Главные средства они накрылись Мы тонем, надо эвакуироваться Подожди, я смогу перенастроить кислородную систему на откачку воды Работает Будущее Ладно, хорошие новости Мы живы и мы перестали тонуть А плохие? Кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров И что нам делать? Используем остаток энергии, чтобы отправить сигнал бедствия и изготовить все снаряжение, какое сможем. А затем будем выбираться на поверхность. У вас ничего не получится. Это все? Это, блин, все. Может быть, чтобы это было все, но это все. Так, мысляная водоросль. Отлично. Теперь садимся сюда и валим. Давайте аккуратненько на нашу базу. Тихо, тихо, твою мать. Кто там издает всякие нападения? О! нет. Мы вернулись. Блин, тут тварь надо убить. Тихо! Пошел ты! Пошел ты! На! Режь его! Пинай его! По мозгам! О! Воу! Ты можешь открывать свой пузоль, нет? Давай! Давай! Спасайся! О! А это что такое? Глубинный гриб. Я могу, кстати, могу его взять? Может быть, переработан в соляную кислоту. Боже мой, берем, берем, берем. Я типа сейчас. Вообще химическими делами буду заниматься без перерыва. Чести, нам нужно делать средную кислоту. Опа что? Опа что? <гас> кислород, кислород, кислород не вырабатывается! Кислород перестал вырабатываться! Почему? Циклоп, мразь! Ты подставил меня! Быстрей! Что все это значит? Какого хрена? Энергия села. Так, вот он разогревается. Ну-ка, работать. Нет. Что это, что это нам показывает? Он кого-то видит. Опа, у нас нерабочий циклоп. Почему? Тварь, энергия ноль. Блин. Вот что нам нужно сделать. Два титана, рубина два и комплект породов расширенный. А в чем мы будем его крафтить? У нас хоть одна энергия ячейка есть? У нас же ни одной нету. Говорите, одна есть. Это, это, это хорошо, это, это может быть повезет нам сейчас? Покажи. Так. Есть! Так, значит надо сделать кучу энергии ячеек. Нет, нам нужно сделать устройство для зарядки, точно. Окей. Можно крафтить. Как повезло, что у меня одна есть. 180, быстро, блин, расходуется. О, вот сюда и поставим. Да, вот, красиво будет. Так, ставим. И давайте еще вот это возьмем. Ставить. О, заряжается. Она заряжает, но при этом тратит вот эту энергию. Гораздо быстрее. Надо выключить все. Так, у меня проблема еще больше, чем я думал. 54. Это у нас уже почти полностью израсходовалась эта ячейка. Ну мы поставим вот эту. Эту извлечем. И впендюрим. Нормально. Меня выкинуло только что из циклопа. И сейчас меня... происходит. Меня еще дальше выкинуло. Какого, блин, хрена? Мне очень страшно, ребят. О! Нет! Я боюсь! Я боюсь здесь быть, писяд! 50... Я не знаю, где я! Быстрее плывем! Нет! Я боюсь! Смотри, за что это! Блин! Вызрачный Левиафан! Ой, блин, хватит! Ну, тварь. Хорошо, что я поставил на survival. Энергия чеки работают. Энергия на 180. Ну его нахрен. Слишком страшно здесь. Почему он так далеко? Куда он упал? Подождите. Нет. Это не он упал. Это, это циклоп откинуло так. Стоп. Вернемся обратно. Лучше спуститься на нем. Ну ты мразь, конечно. Не ожидал такой подлянки от тебя. Энергия. Ячейка. Две батареи, силиконовая резина. Блин, да у меня же все это есть. Отлично, три ячейки сейчас будет. Заменяем. Заменяем. Заменяем. А эти пусть заряжаются. Пусть свет будет. Не могу так. Крап! 150 метров. Уп-оп-оп-оп-оп. -уп -уп -уп -уп. Тормозить! Ты жив! Ты жив! Смотрите, стражник здесь. Или как их называют? Хранитель, или просто упырь сраный, вонючий. Возможно, нам надо посмотреть, что вот здесь. Куда нас ведут эти столбы? Вон еще один такой же: это пришельческие столбы. Они здесь не просто так. Мы опустились. На дно. Да, да, да. где мы? Ага, ага. Идем. Звучит как приглашение. О, мы пригласились в очень выгодное место. Хорош! Заходи. А! А! Скрижаль нужна. А я взял, не взял. Ну давай, но ну, ныряй. Лучше! Вот Ты будешь атаковаться? Блин, 324 энергии О, в принципе, неплохо Так, это уже на 100 зарядилось Я только и буду, что всю игру следить за энергией Что за вопрос? Конечно же, я это и буду делать А поскольку я скупердяй, теперь я, походу, не буду включать вообще свет Так, заводи мотор Что ты? Ну что ты? А! Оу oh. Так, это, кажется, внешнее повреждение Ага Так, хорошо. Значит, берем скрижали все. Давайте возьмем краб и спускаемся. Крэб! Так, ну, здравствуй. Так, терминал базы данных. И дополнительное святилище бета. Эта зала состоит из ряда главных концентраторов данных, на каждый из которых водружен ионный куб. Они объединены параллельно в сеть с главным терминалом, предположительно для обеспечения целостности данных со временем. Необычайная сложность данных. Сохраненные данные поступили в систему со сканера по локальному терминалу. Оригинальный источник данных был по природе органическим. Данные свидетельствуют о том, что эта зала служила убежищем на исключительный случай для инопланетян, которые его построили. В случае катастрофы они могли укрыться здесь и неким образом перенести себя в концентраторы данных для дальнейшего сохранения. Ооо, прикольно. Неясно, возвращались ли сюда когда-либо другие члены инопланетного вида, или как много душ сохранено в концентраторах, но сохраненные данные слишком сложны, чтобы остановить их при достатке имеющихся данных. Погодите, это просто какое-то бонусное место, это не сюжетка, ничего. А давайте изучим ионный куб. Ионный куб. Данное зеленое минеральное вещество не имеет позиции в таблице элементов и обладает невиданной способностью хранить внутри себя огромное количество ионной энергии. Вероятнее всего выращен искусственно Кубическая форма предполагает, что он был вырезан из куска большего размера Каждый из кубов хранит ионную энергию, эквивалентную 5 килотоннам тротила При правильных условиях энергию можно выпустить управляемым образом Очевидно, использовались в качестве батареи, но требуют существенного источника энергии для перезарядки Оценка Ценный источник энергии Берем Души этих пришельцев послужит мне верно Все, пора валить отсюда Сделаем, чтобы об этом все узнали мы уплываем. Ой-ой-ой, ой, ой, мы в дерьмо какое-то плывем. Разворачиваемся аккуратненько. Твой прыжок из воды. бу как кит. Ааа. Давайте понаблюдаем за акулами. Посмотрите на их эти ублюдские создания. Твари. Недовижу их. Это все, что вам надо знать. Вам не кажется, что остров стал чуть меньше? А. Окей, okay. здесь очень ответственно, давайте выключаем свет Тут фаны, поэтому тихий ход Из оставшегося металла я сделал пластеловый слиток И теперь мы можем сделать модуль погружения циклопа Окей, okay, засунули Давайте медленно погружаться и любоваться этим великим сооружением А, мы на 900 метров теперь можем погружаться, охренеть можно А у нас ноль энергии А почему? Даже руль не крутится Какого, блин? И кислород в жопу ушел так, погодите, что ни одна ячейка что ли не работает? Так, как вы меня достали? <свистит> Нет, мне кажется, пришельца не будет против, если я здесь как-то застроюсь Ч, <свистит> <свистит> за говно Так, если в пидюре сюда будет биореактор, посмотрим, как он будет работать Так, так, так, так Работает пипец как, сажайся топливо так бы всегда выращивать его. Чтобы не заблудиться, давайте здесь оставим радиомаяк. Название. Ката у пришельцев. Я решил сделать по-другому. Поскольку я понял, что реакторы работает отменно, мы сейчас все это разберем и на глубину. У нас проблема. Кажется, я не могу... Почему-то отсюда выпласть. Выпласть не получается. Почему-то игра не хочет его выпласть отсюда. Что тебе, твою мать, мешает? Жопка мешает. Давай вот так тихонечко сейчас от отбуксуем вручную. Но ну, сейчас, по идее, четко должно быть. Ну Давай. Четенько. Все, пробуем погружение. Давайте посмотрим, что здесь есть. Стоп. Сначала все Выключить. Выключить. Зачем я это сдал звук, грёбаный? Случайно нажал. Вот это здание. Мы у меня 180 метров всего. И тут этот портал. И больше ничего. Тогда гоу еще ниже. Вот, чисто в бездну. Ой, я не хочу сюда. Ой, что-то все поменялось на синее. Что за звук? Что это был за звук? Тихо! Какой нам тихо? Прости нас! Энергия мала! Все, мы течем! Это, это мы просто обосались. Не, не переживайте. Задолбала эта энергия. Вечно нее не хватает. Что это, блин, было? Неужели это край карты? По-моему, это не, не должен быть край карты. Так, тормози, тормози. Мать моя! А это так должно быть? Мне кажется, что-то нас съехало немножко. Кривой циклоп. И мы в итоге вернулись к этим водорослям кровавым. Что-то я ни хрена не понимаю. Короче, мы здесь с вами ставим базу. Я хочу сделать здесь сделать базу, но у меня проблема опять с циклопом. Ублюдок. Другого слова нету. Будешь у меня работать сегодня или нет? Что, все чеки сдохли? Куда ты падаешь? Куда ты падаешь? Обратно, обратно, обратно. Высадил, просто выстрел этого краба вниз на дно. Супер. Отлично. Единственное, что теперь может меня спасти от подыхания здесь, это краб. Мы набрали воздуха. И идем сюда. У меня есть идея. Гениальная. Тебя, мразь, разбираем. Батарейка закончилась в разбирателе. Спасибо, я совсем не тороплюсь. Все. Моя база временная готова. Место мы это назовем Кровавая хата. Также она будет нам заряжать все энергии ячейки. И служить временным, короче, убежищем, пока мы будем тут собирать ресы. Нам нужно их много. И все не так просто, как я думал. Но все решаемо. Мы сегодня очень многого добились. Столько раз уже обосрались мы. По крайней мере, я. Не знаю, как вы. Это были ужасные. И баги, и появление этих левиафанов. Боже мой, это было стрёмно. Надеюсь, что вы тоже ощутили то же самое, что и я. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то шлёпните тысячи лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. И увидимся с вами в любом другом видосе, который я сделаю. С вами был Юджин, и всем пьяц!